Поднимите руку, кто сегодня пользовался смартфоном. Реформа педобразования превращает страну троечников в страну двоечников. Если вдруг мы победим вот в этой битве с Грехом и компанией, да, битве за Москву, то потребуется учителя. Педагогика, она всегда страдала от дилетантизма определенного. Почему да? наши самолеты летают? Мы, говорит, специалистов берем в России, в Китае, в, в Индии. Курьеров э, требуется 35 тысяч. Нужно открыть э, 35 э, университетов э, подготовки курьеров. Маткульт, привет всем, друзья! Привет! Всем привет! Итак, у нас примерно раз в месяц на канале происходит заседание Министерства образования в изгнании. Или, может быть, более правильно сказать, теневого Министерства образования. Потому что нас никто ниоткуда еще не изгонял. Вот. Ну вот, значит, мы, соответственно, обсуждаем э, проблемы образования честно, откровенно, просто без купюр, все как есть. У нас в гостях заслуженный учитель России, лауреат премии мэра Москвы, мэрии Москвы, э, и соавтор школьного учебника Никольский Шевкин, да, по... Uh, математики. Там у нас четверо. А, четверо. Четыре савтра. Савтра, да. вот Александр Владимирович Шевкин, кандидат наук педагогических наук. вот Ну и я, когда меня спрашивают, все вот не дадут соврать, что когда спрашивают, по каким учебникам надо учиться в школе, я всегда называю учебник Александра Владимировича. Когда-то давно мне прислал Александр Владимирович слайды, и они мне прям так понравились, что когда мне говорят так: вот как готовиться к ставроку математики, к ним же даже приступить невозможно. Я говорю, вот Александр Владимирович вас подготовит по слайдам. Вот вам слайды, и вот готовьтесь. Так что, вот, встречаем Александра Владимировича. Ну, спасибо. И, спасибо. Вот, нашего гостя, главного. И Паша Иванов, который здесь уже так. появлялся. Привет! Привет! Александр Владимирович, вам. Да. Вот. И Паша, преподаватель информатики, разработчик и мой помощник в вопросах образов... массового образования вот. Ну вот, сегодня мы беседуем У нас беседа называется «Судьба школы» Ну, собственно, более-менее все наши беседы так называются Ну и как бы мы, э, в, в целом, мы э, на выходе должны подготовить На выходе через какое-то количество месяцев, видимо Мы должны подготовить презентацию в которой будет, во-первых, представлен так называемый народный Росстат. То есть данные, которые вы не найдете в Росстате, про то, что происходит с образованием в последние 30 лет. Вся правда, там, скажем, хотя бы даже об этом ЕГЭ, да, который можно там, можно обсуждать, какую роль он играл, но тем не менее он уже есть часть нашей жизни, и можно посмотреть, как менялись баллы, mm -hmm. э как люди сдавали ЕГЭ, ученики, да, от э года к году, там, по регионам. Все это как-то держится под каким-то то ли секретом, то ли это где-то можно добывать, но непонятно где, то есть... Я, кстати, вот... знаю одного человека, который может про ЕГЭ интересные вещи рассказать, это Александр Шмелев, который входил в изначальную команду э создания ЕГЭ в 2004 году, но потом он из нее ушел, потому что его идеи просто не приняли. Да, понятно. Ну да. вот, может быть, как-нибудь тоже позовем. Угу. Вот, то есть у нас, значит, будет такая презентация, где будет прежде всего данные Народного Росстата, угу. а потом наша осмысление всех происходящих процессов, вот всех, mm -hmm. которые сегодня происходят. Ну и вот сегодня мы поговорим с Александром Владимировичем про эти процессы. Значит, Александр Владимирович стоял, ну, очень давно, безусловно, у истоков всех этих реформ, ну, в смысле, стоял в том смысле, что наблюдал. Да, наблюдал, смысле, наблюдал И да. не стоял, а наоборот, и пытался бороться как только мог. Публикациями и других да, средств. других нет. средств у нас нет. У нас есть да. средства это вот YouTube-каналы, у нас есть публикации на многих грузочных ресурсах. Но, как mm -hmm. бы, к сожалению, реформаторы научились просто полностью игнорить все, что происходит, mm -hmm. и идти своей линии. И вот, как бы, вопрос, как в этом случае поступать. Но вот а, одна из идей состоит в том, чтобы накапливать просто материал. Первый это народный Ростат. Да. Какие еще важны вот, в народном рустате Мы, конечно, сведения про ИГР. Потом, значит, про. Э, Видимо положение учителей очень важно, да? потому что сегодня уже идет э, такая, я бы ее назвал, битва за Москву. <э, сегодня последний акт вот этого всего это удаление учителя просто из школьного процесса. То есть попытка, цель, не попытка, попытка, очевидно попытка да. предпринята попытка не удаления, а скорее минимизации его роли, смещение с руководящей роли в образовательном процессе на роль такого фасилитатора, помощника, я бы сказал. Пока, да. Пока да. То есть это я так бы сформулировал: учителям всем хотят дать одну и ту же фамилию тьютор. Вот. Растет это из идеи Карла Роджерса про применение элементов психотерапии в образовательном процессе. Клиент-центрированная педагогика. Но дальше там, соответственно, очевидный уклон вот в такую управленческое построение технологии управления массой в образовании. когда. Масса имеет тенденцию хотеть что-то знать, а вот это излишняя роскошь. Управлять потом такой массой сложно. Об этом нам Герман Да, говорит, это рассказать. у нас, да. Это, это, это, ну, мы как бы понимаем, типа подоплеку мы хорошо понимаем. Но на сегодня, как бы, что они пытаются? Они пытаются продать какие-то идеи. А в том числе и Мишустину, который подписывает, не глядя, некоторые документы. Вот Я, я бы настаивал на встрече с ним в какой-то момент, чтобы просто ну, объяснить, что вот, вот эти документы он подписал зря. Там Тот же в ГОС новый, да, зачем он подписывает в ГОСе? Написано, что э, дистанционное образование приравнивается э, к почному нормальному образованию. Соответственно, в, ну, я не знаю, видел ли он эту строку. Но, возможно, он бы не захотел ее подписывать, потому что его посещение в физтехлицея было таким, я бы сказал обнадеживающим. Есть, да, и, мне, да, мне очень понравилось. Очень, очень. Правда, не из наших источников, а я прочитал в, в переводе на, и на СМИ, какую а. задачку он дал, то, что у нас написали. Дал задачку и, и, удали, или, и, да, и, и удалился. Задачу. А потом пришел, спросил, нет, не получилось, показал решение. Я разобрал. А там, да, ну, а там да, была нет, эта нет, задачка, нет, да. ну симпатичная. Задачка красивая и не очень простая. Да, мне очень понравилось, что наши руководители никогда не опускались в хорошем смысле до школьного уровня. А здесь он пришел и пообщался, и отлично. Я думаю, что на самом деле мы максимально хотим, чтобы все, кто не прямо против нас, были с нами. То есть максимальное количество людей, может быть будут какие-то споры, заблуждения, но мы собираем у себя всех, кто на самом деле в глубине души хочет, чтобы образование было хорошим. Вот наша цель. А остальных выявить как людей, которые, очевидно, хотят обратного и у, вот этих уже объявить врагами. Тут уж извините, тут ничего не поделаешь. Те, кто... Ставка слишком высока, да, да, чтобы, не, не, не, чтобы да, жеманничать нельзя, да. Да, да, да, да, да, и да. не доводить у -у -у. разговор до конца. Поэтому Мишустина да. мы причисляем к друзьям автоматом пока, потому что он пришел, он дал хорошую задачу, он сказал, что эти проекты надо заниматься. Заниматься, надо заниматься серьезными вещами, да? Да? надо mm -hmm. фундаментальное образование получать. То есть он наш друг по тем речам, которые он производит. А значит, подписал он эти документы ошибочно. Ну, соответственно, возможно, он смотрит мой канал, и он, может быть, пересмотрит свое решение, там, отзовет. В общем, посмотрим. Так ну, или возможно. иначе, вот, в ВГОС. Но вообще, про ВГОСы, Александр Ванюльевич, я хотел бы, чтобы вы рассказали, прежде всего, про ВГОСы. Вот они делаются некоторым институтом. Институтом, который называется, по-моему, ФИРО, если я не ошибаюсь. И возглавляется личностью весьма нашумевшей и, я бы сказал, идиозной, да, Александром Григорьевичем Осмоловым. Да. Расскажите про это все. А, ну, давайте, в нескольких, наверное, словах это выглядит так. Во-первых, начались эти ГОСы очень давно, это первый неутвержденный стандарт провален, если я правильно помню, 2002 год проваленный в Думе, стандарт Днепров. А, Не про вот эти книжечки, федеральный стандарт. А в чем была идея Вообще а я, была я, я, я скажу, дело, дело в том, что я наблюдал э, изнутри и немножко в сторонке. Я работал в Академии э, педагогических наук, раньше это называлось, э, Институции э, содержания методов обучения, а потом, ну, Российская Академия образования. Угу. Так вот, по, по математике конкретно, под руководством э, Фирсова Виктора Васильевича, э, многие годы и до него, с 1943 -го года, как была создана Академия, была лаборатория обучения математике, которая готовила программы для всей школы, следила, измеряла, рассылала контрольные, получала результаты, выезжала с проверками. Я сам в 1985 году съездил, да, в съездил, съездил в Орел. Мы тогда сопоставляли учебники. и... По разным учебникам мы давали все-таки разные контрольные работы, потому что ну, в геометрии, скажем, в одном и том же классе, ну, в девятом или там восьмом, по одним учебникам прошли под подобие, а, а по другим нет. Они, Шинясь, били, они да? э, угу. изучали площади. Ну и а в, а в девятом наоборот. Так ясное дело, что нельзя давать один и тот же текст. Что делает сейчас Рособрнадзор просто, ну вот это отдельно разговор. Же... Да, вот да, да, да, БПР. Мы угу. к ним еще вернемся. Так вот, что такое в гос? <с> Смотрите, первое, когда э, стандарт, слово стандарт вообще, слово стандарт предполагает что наличие неких эталонов. Системы измерений и э, системы сравнения с эталонами. То есть в образовании на самом деле это не сильно работает, потому что образование – это творческий процесс. Но ну, вы попробуйте стандартизировать писателей, поэтов, да. кинематографистов. Разговор с это же, это же удивительно. Ну, поский, да, да, это же финн. Фин да, да, фин, да, это уже да. просто ну, выглядит как абсурд. И тогда что произошло? Поскольку на нашу землю переносили опыт европейских стран, а там кругом стандартизируют, не задумываясь, у них есть это слово стандарт, для нас это немножко чужеродно, в институте, в котором я работал, ну, была команда, которая ну, согласилась с этим словом стандарт, но под этим соусом, новым названием стандарт, все-таки это были старые программы. По математике конкретно у нас был обозначен уровень, на котором обучают всех учащихся. Так, Второй уровень, да. уровень, на котором должен учиться э, слабый ученик, если он собирается получить положительную оценку, то есть уровень троечников так обозначим. И были даже был даже список заданий, который должен уметь э, вот это вот самое вот измерение, образец, ну эталон, ты вот такого рода задачки должен щелкать. Вот если ты хочешь и, иметь тройку, должен уметь решать. Нефти, какие они там были забористые. А в чем пр проблема? Оказалось что под соусом вот этого нового названия появилась возможность получить дополнительное финансирование, а это какие-нибудь там 90-е, начало, конец 90-х, 2000 год, выбить финансирование для института, это было очень сложно вот такая получить, уже, да? и mm -hmm. это был канал, получения финансирования когда вдруг обозначилось что финансирование финансирование таки стало возможным и э, можно получать неплохие деньги то команду Фирса очень быстро отстранили другая команда решила здесь процветать но другой команде нужно сказать новые слова появился александр григорьевич Асмолов, который стал говорить про всякие разные психологические штучки э, uh -huh. про какой там э, деятельность системно деятельностный подход ну, боже мой, почему это, это противопоставляется? Разве у нас до этого был бессистемный и бездеятельственный подход? Да нет, конечно. Просто вот он так назвал. Все психологи рады и одобряют? Нет, я знаю психолога очень сильного, из Питера не буду подставлять даму. Вот. Она говорит, ну, назвать, назвать можно по-всякому, но, так сказать, серьезного содержания за этим нет, за тем, что делается. Вот эти разговоры про то, что ученик должен сам планировать свою деятельность, он должен обозначить вот план, так сказать, изучения нового материала. Учитель только намекает и говорит, вот мы на прошлом уроке сделали то-то-то-то, а ученик должен сказать, а вот мы теперь дальше пойдем туда, сюда. Это вот школьник пятого класса, да? Да. да. да, да, да. Или... Я это сравниваю, знаете, с чем? Я это сравниваю в медицине с. Самолечением. Нет, да? нет, хуже. Нет, хуже. Больной, на столе хирурга. Намечает план операции, а, вот так, да. а после того, как выходит Всё из наркоза, хуже, да. он подводит итог э, операции да, а -а -а. И, да, и расставляет оценки. Потому что у них же там кругом самооценка. Самоценка. Они к чему приучают? Они приучают к самообслуживанию. Они хотят перевести образование, это из всех дыр сквозит, к самообслуживанию. Несколько слов, может быть, я, я потом... Ты себе, да. себе Сам себе наметил э, программу ну, с помощью друга из э, уважаемого компьютера. Сам себе на... хочу вот это знать, но ребенок может ничего не хотеть, кроме как нажимать кнопки и смотреть мультфильм. Ну, с... да. цель... Боюсь, что большинство детей да. будет Да так и делать. цель, цель да. самообучать себя там в каких-то квадратных уравнениях как-то она не может возникнуть сама по себе. Нужен какой-то побуждающий фактор, но в лице учителя, который да, ну, объяснит для чего, когда и почему это потребуется, понадобится и, и так далее и так далее. Так вот, <coughs> а там не только сам себе ставишь цель, еще и сам себя оцениваешь. Mm -hmm. Я как-то вот, ä, mm -hmm. где да, же в это, Белгород, процесс, кажется, кажется, совещей, в Белгород, кажется, да. в Белгород я ездил, yeah. учителя делились на каком-то таком совещании, делились э, опытом, как они там работают без оценок. А как, вы оценки не ставите? Нет, ну там флажочки, кружочки, звездочки, э, отлично. А что ученики? Ну ученики-то себя оценивают всегда, так сказать, mm -hmm. отлично, да, mm -hmm. у них все хорошо. Но ну, ему же надо показать, где ты находишься, на, на, на какой ступеньке. А они себя все видят уже на последней ступеньке развития и достижения, достижения цели, потому что они и оценку дают со своей маленькой ступеньки, откуда, где они ну, стоят. Как... А это же не со, со ступеньки, где стоит ну, ну, учитель. Казалось бы, это уже полный бред, сразу очевидный. Интересно, как это удалось продать? Как вот, ну, Асмолов-то понимает, да, что это бред, то есть это, ну, это шарлатанство, да, в Я, смысле я слова. думаю, что понимает. Дело в том, что он просто осознанный вредитель, и я произношу вполне ответственно это слово. Он, знаете, интервью Огоньку дал в 2000 году, mm -hmm. и там было название... Э Сейчас сходу я не вспомню, не записал название интервью. Его назвали вот, как-то обидно представители КПРФ на каком-то обсуждении. И вот он подыгрывает и под этим названием дал интервью. Там такая радость по поводу того что ему удалось поучаствовать в развале советской школы, скорее всего, он ее Сапковой называл. Ну, uh -huh. будем говорить, не будем приписывать лишнего, скажем, что он радовался развалу школы. Его радовала наглость учителей, о, извините, учеников и их родителей, которые приходят и требуют, чтобы его дитя учили вот к жизни и готовили к профессии, а не к тому, чего хочет там великий отец и учитель. Ну, имеется в виду какие-то высокие да, цели. Вот. И, он, и я бью себя в грудь, как вот, вот чувствую, что вот мои идеи... Вот, а какие там у него идеи были? А у него идеи э, отсутствие единой образовательной программы должно обеспечить э, простор для саморазвития и, ну и, по сути дела, для саморазрушения образования. Но он так он не признается. Он говорит, что вот для всего на свете. И, и в, в этой цитате он говорит вот какую вещь. <звучит> вот это вариативное обучение способствует чему? <звучит> Ученики оказываются подготовленными к смене профессии, <звучит> к смене города, к смене страны. Тут я подскакиваю со стороны, простите, вот простите. Что, да? Предыдущие можно было человек, взять, да. при, при, человек просто пришел сдаваться и сам про себя все рассказал. И они все обладают этим свойством. Он сам они да? сами про себя Он все рассказывают. Сказали. Да, нам нужно просто находить их высказывания соответствующие и да, выкладывать. Вот, их. Кстати, да, вот это вот насчет да, да, досье, да. То есть, у нас один из планов вот этого народного родстата ну, точнее, при, народный родстат, кроме того, есть угу. план э, составления досье на всех разрушителей. Подробное досье. Подробное. То есть Uh, есть три стадии, да. Три стадии разрушителей. Это вот как бы три стадии действий. Первое это просто пустая болтовня. Болтовня там о вот прекрасном будущем, в котором каждый выбирает себе индивидуальную траекторию, да, в это время в Ростове сливают школы, да, там по... uh -huh. в три смены делают ну, Там пустая... uh, была крупная, uh -huh. был крупный район, да. И создали школу, в которой было 12 первых классов. 12 в, первых классов. Них, в каждом из этих классов было по 40 человек. Да, прекрасно. Был такой. А в этом году если я бы... читал про конгломерат, в котором пер, первое я есть. Первое я, ну да. Ну У -у -у. это уже все да, предел достиг. Если бы не знали, что на самом, если бы мы не знали, какая на самом деле рождаемость, мы могли сказать, что это происходит из-за рождаемости. Да, да, да, да. Ну mm -hmm. понятно, то есть на фоне вот катастрофы и бедствия просто ну весело и радостно говорить, какое прекрасное индивидуальное обучение, там вот эти все да. новые вещи, ну вот эта болтовня, эти конференции только что прошла, вот это, как она, э, смешанный... смешанное обучение, да, да, смешанное обучение, ну такая радостная, под, под пустая болтовня. МГППУ, да, по-моему, она проводилась. И это как бы первая стадия, ну, болтать, пожалуйста, можно, ну, можно только, пожалуйста, не за государственные деньги, тут единственная просьба, да, то есть, ну, как бы, если это болтовня, то есть клубы по интересам, никаких проблем нет, да, почему бы им не болтать, если им друг с другом хорошо. Не запрещено. Да, не запрещено, но не за государственный счет, пожалуйста. Да, это, это вот как бы эта конференция это всего, болтовня не должна быть обязательной к исполнению вот, вот, да, тех да, людей, да. которые умеют хорошо работать. Кто, на, на самом деле, сидит и работает, да. да. да. да. да. То есть, угу. Вот про ВГОСы давайте я вам один штришок. Да, про да, я добавлю. Расскажите про ГОСы до конца, а Вот смотрите: во-первых, ВГОСы, э, <coughs> последняя вот версия обсуждалась очень бурно в 2019 году. Я в этой. Выложено все было на сайте соответствующем. Я по конкретным замечаниям делал, по конкретным предложениям делал замечания, писал обоснования, там дискуссии были мне задавали вопросы, дошло дело до того, что даже, а вы не возьметесь написать программу там для физмат-классов, а у них отсутствовало вообще это направление mm -hmm. совсем тогда, mm -hmm. вот. ну, до такого уровня доходило, но потом случилось вот что, когда обсуждали русский язык, проблемы обучения русскому языку, на очень высоком уровне с участием президента, вдруг Александр, Осмолов, Александр Григорьевич Асмолов, ну, я про себя вот резко так скажу выступил против нового стандарта, ну буквально, в кавычках, сучил ножками, что по стране пойдут суициды детей. Что вы делаете? Это было? Ну это пару лет назад. А, совсем недавно. Вот mm -hmm. когда, смести, перед тем, как сместили министра образования, это вот очень сильно повлияло выступление вот Осмолова тогда. И он, он сказал, вы что делаете? Вы вносите... Содержание образования, но он имеет в виду вот это вот единое содержание. Вот это вот, это Против расползания, делай каждый что угодно, только не вот это. Постмодернизм. Постмодернизм, только не централизованное. Так вот, смотрите, что случилось. В мае этого года, в мае этого года Александр Григорьевич вышел из этой команды. Я так понял, что уже после увольнения министра, Васильевой, они все-таки вернулись к идее, что нет, извините, содержание должно быть, и они оставили такие содержания. Да. да, а mm -hmm. почему mm -hmm. были гонения тогда на Васильеву? Ну, а, Александр так, Григорьевич есть, оставил деле, стандарт. Последний секунду, э, сейчас договоримся. Не так плохо, да? Секунду, идея? секунду. Александр Григорьевич покинул в гос, через Учительскую газету, похвалил всех соучастников, назвав их Обозначив круг участников, мы их теперь знаем. И ушел в Сбер, ушел туда. Вот в Сбер образование строить новую диагноз. А феромон продолжает директором. Вот это я служебные дела, я вот сейчас точно не знаю. Герман Греф. Да, да. Но так я про содержание. Мысли закончили. потерять Так вот, когда я читал новый стандарт. Последнюю версию. И срочно и быстро как-то утвердили, вот уже осенью. Вы сказали, что. Да, вот, но там одна строка мне очень не понравилась. Я, честно говоря, я как бы вот целиком-то его не читал, я просто увидел вот эту страшную строку про, Какую про приравнивание что? дистанционного а, образования. Да, к этом, это мы сказали. А вот теперь я про содержательную сторону скажу: а содержательная сторона выглядит так: В ГОС объявлен составителями как некий такой документ, ну, чуть ли не основы всех религий. Так. от которого все должны плясать, то есть и составители программ, и составители учебников, ну и учитель как организатор учебного процесса, и вот он здесь все заложено. А я спрашиваю, простите, как все заложено? Если у вас заложены требования к слабому ученику на выходе из девятилетки, вот он должен уметь применять знания. Я спрашиваю, простите, а что-нибудь знать ученик должен? Если он принять есть. должен, то он, наверное, знать да. должен. Да? А вот это я не знаю, вот это явно не написано, и это ниоткуда не следует. Вот mm -hmm. тут и тут вы осторожнее, не попадитесь. Слово «знать» использовано только один раз. И вы знаете, только на углубленном уровне, и только про признаки э, делимости чисел. Oh. Вот, вот и все. Вот так, да? Но вот дальше меня есть. заинтересовало, простите, а доказывать нужно? Доказывать это же деятельность, это же да, как? Системно-деятельностный подход. Вы хотите, чтобы дети действовали? Ну пускай доказывают, пускай спорят, пускай определяют, доказано или не доказано, нам же нужны умные детки. Нет, ни разу, нигде и на повышенном уровне не требуется ничего уметь доказывать. Вот это характеристика в ГОС. Он весь в глагольной форме, там владеть понятиями уметь то уметь применить это и пятое и десятое, но нигде содержательно не обозначено. Вот а попытка. почему тогда убежал Асмолов? Казалось бы, это соответствует его. А, дело в том, что это его идеям соответствует, но вот тонкостей и причин я не могу объяснить. Дело в том, что все-таки в Гос дополняется программа и предполагается, что в Гос описал, так сказать, благие пожелания. Так. Что должно быть на выходе. Но он сам не обозначил, хотя они говорят, что, ну, например, учебник соответствует в ГОС, это же стандартная формула, должно быть. Он не может соответствовать. Точнее, в ГОС не соответствует никаким учебникам. По нему нельзя учить. Нельзя взяв, как святься. Зачем тогда вообще? А я же вам сказал, это был, был способ прокорма. Тогда. А, нет, ну, то есть, это, <laughs> и не другой, другой функции не нет. нет. Ну, там, ну, Абсолютно. Все, учителя, вы думаете, считают? Нет. Не, не, не, боже мой. Все. Учителя программы есть. Раньше ее, правда, писали люди, ну, специально занимающиеся написанием а программы. Программы, кто пишет. Сейчас. А это теперь, извините, Старый институт развалили в вот, содержании методов обучения, какой я знал. Какие-то остатки, видимо, существуют, но это уже не то. А одним из остатков, может быть, и является Институт стратегии развития образования. Он сидит в том же самом здании, где я начинал в 1984 году работать в НИИ содержании методов обучения Академии так. Педнаук. Это немножко ностальгично, это все здорово. Но что? Я отмечу только одну деталь. Это здание прошло капитальный ремонт. И вы знаете, после капитального ремонта я смотрю, а по какому адресу? Она раньше, она раньше была по, удрес, по адресу улица Макаренко. Uh -huh. я, а теперь по-другому. Я думаю, что переименовали улицу Макаренко? Нет, улица Макаренко есть. Они ее перерегистрировали по другому адресу, я сейчас не помню, как называется улица. Я думаю, неужели таким способом отказываются от советского образования, чтобы даже институт не стоял на улице Макаренко? То есть это не лишена смысла, это мысль моя, мне кажется. Ну или я совсем одержан. Юридический и фактический адрес может быть разный у или. Не знаю, не знаю. Ну это можно посмотреть. Но мне кажется, это один из способов, ну, дистанцироваться от прошлого. Ну, в каком-то смысле, да. наверное. каком-то смысле. Так вот, этот институт вот создал программу, близкую к традиционной. Пока идет вводная часть, она вся идет в глагольной форме э, пересказ в ВГОСа. Да. Как только начинается содержательная часть, а в программе есть содержательная часть, там, ну, условно, пятый класс, математика, да. натуральные числа и ноль, ну, сравнение, пятое, десятое, и пошло, пошел рассказ, что там должно присутствовать. Да, это уже основа для написания учебников, для написания программы, собственно, программа примерно уже есть. Но они какую ошибку совершают? Они раскладывают по классам. Более того, они раскладывая по классам, совершают еще ошибку. Вот когда реформа Колмогорова была произведена, тогда очень много учителей еще старой школы были не согласны, не готовы, не умели работать по новым учебникам. И ими приходилось управлять ну буквально, знаете как, закончился учебный текст, да? идут вопросы, идут упражнения, задачи на повторение. То есть даже нарезаны задачи на повторение, нет доверия к учителю, но отнесите это все в склад, в конец учебника. И пусть учитель по своему разумению, да. готовясь к учебнику, к, извините, к уроку, uh -huh. найдет, что дать. Uh -huh. А я слышал, э в Ставрополе был перерыв, возвращаюсь я на сцену выступать, э вот, и прохожу мимо учителей, а учитель говорит, там мне учебник Веленкин очень нравится. Там все сказано, что в классе, что дома, и готовиться не надо. Так uh -huh. вот, я считаю, это ужасно. Это потеря квалификации учителей, если учителю не надо готовиться к уроку. Другое дело, что сейчас, если у него нагрузка под 60 часов учебных недель, ну, какая там подготовка, какая, какая, подготовка какая. да, это уже другая проблема. И это, да, это... Ну, так, его же специально заваливают такой работой. Так вот, э, что там произошло? Там произошло, что вот эта идея управления учителем, что он должен делать, да. приводит к тому, что даже на уровне теоретического материала говорят... Натуральные числа начали в пятом классе, очень хорошо, дошли вот до сих пор. Ну скажите немножко про обыкновенные дроби. Очень хорошо сейчас добавили, наконец, основное свойство дроби в пятом классе, разрешили сокращать дроби. Ну это просто здорово, молодцы, и я двумя руками за. Но потом как-то бросается этот вопрос и переходит к десятичным дробям. Ладно, а что в шестом классе? А в шестом классе рассказывают про простые числа, про... Признаки делимости. Простите, а как вы сокращали без признаков делимости? Ну, я знаю как. Есть сторонники, у них есть аргументы, я уважаю их аргументы. Неужели они говорят, алгоритм Евклида применять? Нет, не алгоритм Евклида, хорошая мысль, но не алгоритм Евклида, а таблицу умножения, ребенок знает, а что вы, говорит, загружаете, вы ему идею даете? Ну, дайте такие числители и знаменатели, чтобы они были в таблице умножения. Ну, 35, 25, 49, это неплохо, но это же все-таки не... Передача общего да, конечно, подхода, согласны? Это все-таки обучение некоторому конечно, да. умению, и назову это умение неполным умением, потому что стоится шаг в сторону и все, и, и да, мы провалились. речь идет о наибольшем общем да. Так вот, этого да. мало. Про дроби рассказали, в седьмой класс перешли, опять волынка заводится по новой, опять про обыкновенной дроби. Повторять надо. Мы в учебнике тоже эту волынку крутим. Но не, не теоретизируем на эту тему, а ясно говоря, что мы занимаемся повторением, Повторение, систематизацией. Да, почему к нам понятно. могли чужие детки попасть? Угу. А мы хотим там, извините, про действительные числа сказать несколько слов для того, чтобы у нас ось была угу. э, да. ну, непрерывная. Это уже другое дело. То угу. есть, вот по, по этой программе ну, отдельный разговор, отдельные претензии, но она составлена, вот я бы сказал так, на уровне вкуса ну, вот, сельского методиста, который. И это его не вина, а беда. Он отрезан от интернета, от библиотеки, да. так сказать, mm -hmm. вот не очень владеет ситуацией. И, mm -hmm. А как могло бы быть еще иначе? Не знает другого. Вот, у него есть учебник Но, В принципе, то есть можно сказать, что теперь, да, вот в ситуации, в которой мы сейчас находимся, когда учителей там категорически, катастрофически не хватает, mm -hmm. когда, если вдруг решат, если вдруг мы победим вот в этой битве с Грефом и компанией да, в битве за Москву, в битве за очное настоящее офлайнское образование то потребуются учителя а их нет, да, и будут приходить люди, которым, ну, которых э, их квалификация не позволит по другим учебникам заниматься да, Кроме нет, такого, есть репетиторы, основном, но репетиторы тоже репетиторы они... придут, но репетиторов э, я не знаю, хватит ли прямо на вот все 500 ну, мне кажется, что 500 тысяч позиций сейчас не хватает, если вот так оценивать примерно mm -hmm. потому что э, по всем там, предметам, да? да, полтора миллиона mm -hmm. учителей должно быть в России, учительских позиций а из тех или иных регионов я вижу, что ну, там две трети – это точно предел вот в среднем. Mm -hmm. То есть -то, это, это означает, тут еще есть такой момент, что учителя страшно перегружены. Страна. И они работают за себя из-за того да, парня, да, да, которого да, да, уволили, верно, чтобы да. симулировать повышение или уровня убежал, э, э, зарплаты. Или, зарплаты да, да, либо да, так, да. либо которые да. убежали в дистанционные да. вот эти да. вот два года. Или которые ушли просто ушли ушли от этого издевательства. От всего этого и... издевательства. От этого да. совсем его... Ну, он, он говорит, открещивается, говорит, я требований не предъявляю. Вчера я говорил с хорошим очень лицем эм, Московской области, говорят ничего подобного. Рособранадзор давит и давит. И ничего, mm -hmm. он никуда не уходил. Может он, там, может он для себя считает, что он меньше, давит. Это он с экрана, да. <laughs> да, да, То есть да, это как бы совершенно не, не, не надо. И еще, он еще не ответил за эти горы бумаг, которые отправлялись с федеральных университетов. Он mm -hmm. за все не ответил. Рособранадзор в данный момент все равно продолжает не давать никому работать, вот это надо понимать. Mm -hmm. Может быть Анзор Музаев э, поставил себе задачу исправиться в конце концов. А до него был Кравцов, про которого mm -hmm. я просто здесь вообще не хочу говорить ничего, потому что э, я просто ничего не буду говорить. Него, да? И не надо. А, да. да. Вот. А, но, значит, соответственно э, Кравцову мы тоже до него оправдаться, если он захочет. А, ну, надо сказать, что к нам обратились от него люди. В теневое министерство образования обратился помощник и сказал, что ничего подобного, мы снижаем нагрузку. Вот уже до 17 пунктов снизились, 25, да? Угу. Да, ну, было На такая... самом деле я его позову, я его позову в какой-то момент. Нагрузку на э, кого? Э, э, э, э, на вот, э, вот эти сколько нужно бумаг да, давать. А, э, э, сколько бумаг. Да, угу. ну, вот я не помню в какой период времени, но это все равно выглядит ужасно. То есть эти бумаги, которые были присланы, они я хочу, чтобы этот человек сел и ответил за каждый пункт. Uh -huh. Артем, готовься. На самом деле, эти призовем, пункты просто. это следствие это то, что Александр Михайлович Сидоркин называет экономикой подотчетности. Это следует из развития теории человеческого капитала, которая, как бы это сказать, Представляет затраты, которые государство несет на образование, как инвестиции в человеческий капитал. И чтобы видеть, насколько люди развиваются, насколько они образованные получаются на выходе, нужно как-то это измерять. Соответственно, вот, государство пытается наложить как можно больше метрик на каждый чих. И Сидоркин приводит... Вот, есть такой... Забыл фамилию, в общем, там есть экономист, у которого... Кэмпбелл, Кэмпбелл Зло, правило Кэмпбелла, которое говорит о том, что как только вы накладываете какие-то фиксированные метрики на социум, то социум начинает подстраиваться под эти метрики, только под них. А все остальные, соответственно, метрики, они в провале. Естественно, это понятно. Это мы видим на ЕГЭ. Показатель порождает показуху, очень простой принцип. Вот, и насчет, вот то, то, что говорит Анзор Музаев, да, а вообще Россобраннадзор. Вот чем он занимается? Да, он, наверное, убивает совсем бессмысленные вузы, где торгуют дипломами. И то я боюсь, что не все. То есть я думаю, что там, когда доходит до дело. Которую он сам открыл. Который сам Они открыл. Они сначала да, открыли. Да, прекрасная деятельность. Сначала открывает, потом закрывает. Потом, значит, ну, а, что я еще могу предположить? Вот я, я пытаюсь предположить, вот как, как, какая еще может быть его роль, да? А, но, но вот, скажем, он, ну, по идее, да, должен был закрыть сбер -классы. Почему Сбербанк занимается продвижением школы? Почему? Это абсолютно незаконно. Это никто, его никто не да. просил. У него он... в его учет вот этих, как уставные, уставных документах нигде нет слова Общение, да, образование. Да, это прямое, даже это на прямое. уровне образовательных услуг, даже на этой ну, на вообще уровне нигде. этой терминологии. Никак. Это прямое преступление, и на это преступление анзор Музаев вместе с Рособрнадзором почему-то закрыл глаза. Вопрос к консору почему? Если, например, Рособранадзор теперь займется рьяной борьбой с вот такими товарищами, как Сбербанк вместе с Германом Оскаровичем и всех других, вот со всеми другими цифровизаторами там, из этих, из этих вот больших корпораций всемирных, если mm -hmm. Россабронадзор реально займется этим, мы можем рассмотреть вопросы об его пока ну, сохранении. Но, но нужно тогда, но чтобы то, он точно ответил, что он этим будет именно этим и, вот и, именно и, этим, и, и будет и и то... снять полностью. То, что сейчас, сегодняшний контроль, он должен полностью снять. Отменить все эти распространения. Я думаю, что его контроль, если возможен, то все-таки в рамках министерства, которое отвечает за конечный продукт. Почему? Потому что сам он вне министерства ни за что не отвечает. Он симулирует бурную деятельность и должен оправдывать свое хорошее бюджетное финансирование хорошим присутствием, вмешательством в учебный процесс. А иначе, если его незаметно Ребята, а за что вы деньги получаете? Не, абсолютно непонятно за и что, он и лезет. это деньги учителей, между да. прочим. В частности. И, и, и мне учителя пишут, вот, кон, вот контрольную работу, мы говорим, вот только свежее мне письмо пришло, региональную, вот, э, типа ВПР, всероссийские есть э, проверочная работа, а это вот региональная проверочная работа. Вот прислали, вот мы вас записали в эксперты, вот вы должны mm -hmm. в такой-то срок проверить столько-то работ. Она говорит, а почему, собственно, я должна проверить, это абсолютно бесплатное время, бесплатная работа, во внеурочное время, нигде никак не учитывается, никто спасибо даже не скажет. Говорит, ну, да, главное, что ну, этой работы нет никакого смысла. Учитель да. же сам себе планирует, что он, какие он проверочные работы донес. Конечно, да? он же знает, что он хотел проверить да. у Анечки, и он скажет, вот проверил, получилось или не получилось, понимаете? А, а я вам скажу еще что, очень интересная деталь. Интересная деталь заключается вот в чем. Они дают демонстрационную версию ВПР перед тем, как будут проводить. Как только я получаю, я однажды ну, буквально в вагоне поезда открыл газетку и, и прочитал, про, что там будет. Вот очередная, я думаю, надо срочно проверить. И пока я находился в командировке, я уже подготовил черновик письма. Потому что они хотят в пятом классе у всех проверять. Действия с э, десятичными дробями, а в седьмых классах э, построение э, графиков э, функций. Простите, я как соавтор учебника, в котором нет действий с десятичными дробями, придется, видимо, вставлять, было ну, выломают руки, иначе ее выбросят на помойку, хорошие учебники. Так вот. Вы же сделаете, как вот мы, я упомянул, в Омск ездили и так далее, разные да. учебники, а, дайте да, разные да, тексты. Нет, Здесь они дают почему-то почему -то один штука. текст, а мне учителя подтвердили мою гипотезу. Они сказали, а вы знаете, зачем это делается? А ведь они говорят, что вот, а вот в таком-то районе, а вот в такой-то школе нечестно проверили учителя, приписали, приукрасили результаты. А как они определили? Они не посылали никого туда. Как они определили? А очень просто. У вас по Никольскому чего? Нет десятичных дробей? Я как учитель сам очень много раз э, должен был подстраиваться под контроль ну, несоответствующей ну, моей понятно, программе приходится. и вынужден был что-то такое дать. А долучим. сейчас, ребята, мы откладываем все и занимаемся десятичными да, дробями. Да, да, да. Возди, учитель учитель ну, воткнул да. в этот материал, дал его. И если дети показали, что они простенькие примеры складывают и вычитают э, и, и умножают десятичные дроби, то все, учитель лжец. Uh -huh. У него этого не должно быть, а у него это есть. Вот общем, это как уровень контроля. Непрерывного, бессмысленного насилия, и оправдания своего существования. Да Нет, Только Почему так. бессмысленного? у них в их глазах есть э, довольно-таки большой смысл в этом это измерение и э, довольно-таки большой пласт теоретического обоснования. У нас же педагогия была в 20-х годах, э, которая, собственно говоря, да, заблокирована. В 1937 да. да, году ее запретили как уже научную теорию. На тот момент она даже дисциплиной не являлась. То есть, если вы откроете педагогию Вагодского, философские, философские, просто мысли самого личного Выгодского, и все, как я понимаю, я открывал. Ну, Некий человек с, там с вершины своего опыта делится. Ну, допустим, я напишу книгу там философское осмысление там лекции по математике, которые я прочел последние годы по России. Это будет интересно, как художественная литература. Да. Это не будет. Не будет наукой. Вот voilà, что важно понимать. Да? Нет, не есть... сказать даже, что это уже наука, но на тот момент это было настолько сырое и да просто настолько неконкретно, что äve, это нельзя было как-то серьезно рассматривать. А проблема в том, что они начали это внедрять в школы. Вот, вот, вот, вот. Представим, что всем скажут, всем учителям скажут, читать Причем этих педологов поставили надо учителями. Да, там, там был вообще кошмар, я читал про это да, да. Это, это как завтра всем учителям, вот как хотя, в Московской области меня пригласили Кстати, у нас большое, довольно интересное произошло событие Министром образования Московской области назначен Бранштейн, Который любит мои лекции, звонил мне, приглашал, мы с ним общались В общем, угу. возможно, что тут какие-то даже варианты могут появиться интересного сотрудничества Mm -hmm. Я говорю, все, все кто не очевидным образом против, все за. Это наш, наш дефолт. Мы, как, бы, мы как, как Христос, который говорил, все, кто не прямо против меня, все с нами, да? Mm -hmm. ну вот. Это наоборот. Это не как, кто там, кто не с нами, тот против нас было Наоборот. Эм, Высказывание… Э, ну, mm -hmm. Кого? Кого-то типа Ленина. Я точно не помню. Mm -hmm. ну, не готов. Возможно, в истории я не претендую на то, что я хорошо знаю историю, поэтому могу здесь ошибиться. Но суть в том, что тут наоборот. значит, Мы приглашаем, конечно министра Московской области к сотрудничеству с и, министерством. и, и более образования того, будем России. рады по по по поработать конкретно да, с учителями, потому что они лишены очень многого сейчас задавлены грузом отчетов но mm. лишены профессионального общения да, так... ведь система же повышения квалификации вся угроблена конечно Потому что они когда да? в 2014 году... Полный профанаций. Комп... Комп... Да, комп... да. да. я, я вам сейчас э, расскажу вот, цита, цитата просто. Мы тогда с Сергеем Евгеньевичем Рукшиным написали на эту тему, когда была провозглашена вот, концепция педагогического образования, а суть ее, коротко своими словами, так много не надо учителю про высокие науки. Ну вот очень хорошо это сформулировано в «Московском комсомольце», цитирую, заголовок Так, «Реформа педобразования превращает страну троечников в страну двоечника. под заголовок «Учителями станут недоочки вопрос. И вот привожу один фрагмент, цитата. Итак, убогое наше образование, нынешние властители хотят еще больше урезать, вводя так называемую практикоориентированную ориентированную систему, угу. универсальный бакалавриат. Это значит, за два года кое-как дадут специальные знания, а потом пошлют в школу. школу. То есть, 17-летних не учей, а после ЕГЭ у нас других нет, Возьмут в первый институт, а через два года 19-летних недоучек, а других у нас и быть не может, направят в школу чему и как они могут научить вопрос риторический. Страна троечников уверенно превращается в страну двоечников. Конец а, цитаты. Однозначно, более того, я вам скажу, вы мне присылали данные, с какими баллами берут в педвузы. Да. Это да. все, это конец. Просто посмотрите, там типа 35 или 37 да. э, ну, да, из Причем в, это объявляют да. руководители образования, такие баллы на входе в, да, в да, в на входе в педагогическую профессию, а потом корят учителей за то, что они имеют да -да -да -да -да -да -да. низкий уровень подготовки а они говорят не баллы? нужно почему такие баллы? Да, потому что никто не идет в учителя потому что зарплата нищенская по всей стране кроме Москвы да, потому да. что нагрузка везде включая Москву безумная Mm -hmm. и, и, еще. и вот этот россоборонадзор весь ужасный, да? То есть да. Э, как идет борьба с учителями? На самом же, хотите еще один аргумент? Да. да. Mm -hmm. Поскольку сверху те, кто знает, что ждет нас впереди, планируют, что дальше mm -hmm. не будет, просто учителя... А зачем вкладываться сейчас да, в подготовку да. высокопрофессиональных учителей, вот это, если они скоро не понадобятся? Это то, что mm -hmm. я называю битва за Москву. Вот это последний рубеж. Вот Мы можем как бы обсуждать содержание школы, но важнее обсудить то, что мы должны отстоять и здесь. Теневое министерство образования в нашем лице полностью солидарно угу. с целым рядом деятелей высочайшего угу. государственного уровня. И То тут... есть я просто могу сказать, что здесь да. мы ни в коем случае не оппозиция, а наоборот, мы просто должны помочь им разглядеть этих врагов. Да. Реально, просто помочь разглядеть врагов. Тут я хочу добавить еще по этому моменту то, что нужно обращать внимание еще и на содержание образования педагогов, потому что многие вещи, которым их сейчас обучают, они просто устарели. Многие мысли и результаты экспериментов Жана Пиаже, например, или Выгодского, они просто уже покрыты современной наукой и устарели. Идея внутренней речи, зоны ближайшего развития, четыре стадии развития Жанна Пиаже. Но это осталось философией, это, да? это не, не, не доказано, да, что это можно вообще как-то... Это не доказано, тем более, что тогда э, психология мышления и возрастная психология, они были в зачаточном состоянии тогда. И у того же Пиаже, кроме вот группы детсадовской школьной, которые были наблюдатели, и трех его собственных детей, по сути, не было ничего. И многие его эксперименты уже опровергнуты современной наукой. Например, вот пресловутый эксперимент, который Пиаже проводил, накройте мишку в вуалью, и годовалый ребенок будет думать, что его нет. Оказалось просто на поверку экзорсисом в отвлечении внимания. Если взрослого убрать из этой комнаты, этот эксперимент был... А, это эксперимент в стиле квантовой механики. Да, то, соответственно, у ребенка <звели> не, не возникает. Эксперимент, экспериментатора на да. систему. То есть, Понятно, <свелит> многие да. такие вещи пиаже и пи пи пи пи <свелит> можно изучать в полноценном курсе психологии, если студенты э осведомлены. Об ошибках этих людей Да, понятно, понятно То есть это интересные гипотезы Да, интересные гипотезы, Да, про, это история науки, но это да. не современная наука Да, все понятно А да, у нас быть. это преподают как догму в последней инстанции Я сталкивался с педагогами, которые, когда пытаешься критиковать Выгодского, просто зубами вблезают Ну мы видели в Фейсбуке, тебя. да Мы да. видели этот спор в Фейсбуке, истеричный да, дамочки. Которые... То есть, они это воспринимают да. как догму, как истину, как Библию. Это похоже на то, как христиане реагируют, когда вот Библия отвечает на все вопросы абсолютно. Ты просто... христиан, не трогай. Христиане так не реагируют. Ну, я встречал таких людей. Поэтому... Ну, нет, ну, некоторые, может быть. Вот. Поэтому, случае, как бы, это... тут на самом деле тут прекращает просто быть наукой и начинается вот. Ну, в общем, просто да, мы сейчас говорим это, о науке. Да, да. да это да. сектантство, а не наука. И э, тут, тут да. И я хочу сказать что вот есть куча таких сектантских школ угу. вокруг отдельных действительно гениальных имен. То есть были какие-то ну, преподаватели, которые там э, ну, заводили, там школа, скажем, у нас есть в Измайлова, школа Тубельского, да? угу. а, Ну и как бы от нее что осталось? Во-первых, воспоминания о гениальном педагоге. Угу. Во-вторых, некая очень приятная атмосфера в самой школе. Я еще сам не был, но мне рассказывали в Измаилу, ну там очень, очень прям так вот, ну рассказывали вдохновенно, что там настолько вот, приятно себя чувствуете, что департамент борется с ней изо всех сил, так же как с нашей mm -hmm. 44 потому что он борется совсем хорошим, в принципе. Mm -hmm. Вот, и что в принципе здесь, ну как бы коллега может только посочувствовать. Но дело вот в чем, что коллеги не очень понимают, что это не тиражируется даже соседнюю с ней школу в соседнем дворе в Измаилово, не говоря о всей стране. Uh -huh. То есть это просто созданная приятная атмосфера, и это очень uh -huh. хорошо, и Тубельского, безусловно, нужно считать там замечательным человеком, и, и, и конечно, это все эти педагоги замечательные люди. Вопрос в том, как преподавать в массовой школе не имеет отношения к этим замечательным экспериментам отдельно. Uh -huh. вот и все. Вот, вот Я бы сравнила это вот с чем, с театром. Да, Театр да, рождается да. вокруг ну вот гениальной а личности, что, я пошел, да? я что, играешь, личности? Ли? и ли. а, создает свою ауру, атмосферу, вовлекает, и достигает потрясающих вещей. И когда, простите, не станет а, руководителя, иногда театры умирают просто потому, что некому подходить знамя да, на все. уровне вот. того же таланта. Все. Я же почему Бронштейн вспомнил? блин, Я забыл, как его зовут. Я прошу прощения, у него, да. по-моему, может быть, Илья, да? Ну, да. в общем, я прошу прощения, сейчас сразу наверняка mm -hmm. увидит нас Ну, в общем, он пригласил меня, спасибо огромное, кстати, за приглашение, тогда была министр значит, как Коклюгина И мы имели беседу, я даже лекцию прочитал небольшую по математике министру и вот заместителю тогда mm -hmm. И они говорят, а как сделать так, чтобы учителя вот Московской области так же вдохновенно вели, чтобы, как вы ведете, и чтобы школьники слушали их, как вас слушают да? Я говорю, ну вообще задача тиражирования, она бессмысленная, она да, невозможная, да. ну, ну как бы это, это в принципе нерешаемая задача. Можно говорить о том, чтобы они в принципе подняли хотя бы голову, для этого вы должны своим приказом избавить их от значит, страшного огнета Рособорнадзора. Для этого надо изменить захватку. рамки их деятельности. Ну и я да, тяжело да, вздохнул и да. сказал, что Алексей Владимирович, это не в моих компетенциях угу. избавить их от Рособорнадзора, он не подчиняется не только мне, но и вообще Министерству Просвещения. Можно mm -hmm. одну, одну деталь? <су> Родительская общественность пишет в Министерство образования по поводу Сберкласса, что применяются материалы, которые не прошли экспертизу ну, да нашей думаю, отечественной науки. Да? И смотрите, там... какой ответ есть. Цитата опубликована. Ответ из Министерства. а Это версия опубликована. Да. А мы ответ... а... да? мы говорим, не имеем права. Проводить экспертизу, государственных изделий, так Нет, сказать, да? Упустили их туда тогда, вопрос, да? А ну, кстати, они круто вот, а Он не уже сказал, что этого не будет. Он уже mm -hmm. выпустил указ, что этого больше будет. Да. На самом деле, этот фронт мы должны выиграть. Вот это тот фронт, который мы выиграем. Я думаю, что сейчас как следует дают ему по рукам, Герману Носковичу. Прямо вот как следует, больно. И эта ситуация не продолжится. Я вообще надеюсь, что единственное, в чем мы с Кравцовым можем сойтись, это в том, что учитель должен быть живой. Мне, мне было сказано про него, что вот уж это точно он согласен и я бы сказал, что, что, и я бы сказал что с ним можно еще договориться вот о чем что в министерство образования не было филиалом Сбера по да, подчиненности фактически это выглядит так. Да, он заходит, Потому что вообще, он же курирует. Он же курирует фактически да, да. деятельности. Во. Как только Во. нового министра посадили, с кем он первым встречался? Посадили не в том смысле, да? Нет, в смысле, а, в кресло, в кресло. В кресло, кресло, в кресло. Да. В кресло. Да, да. да да спасибо за, за уточнение. Я не потерял слово. да Но первое с кем он встретился? С Германом Оскаровичем. С Германом Как смотрящим оттуда, но да, это есть проблема, что как бы это самое через... Герман Осковича собирается дань, это же, э, как ну, эти самые, называют эти, опять из истории забыл, которые ходили по Руси, по Руси, для, для могола татар дани, с, с, с, как забирали, э, забыл, но вот, забыл, скажите, пожалуйста, Да, скажите. в общем, э, вот, э, как бы типичная ситуация, это ровно татаро, у него ровное татаро, он собирает дань для, соответственно, по его представлению хозяев Правильно. с Россией угу. да. Да. и все, но вот так сказать мы постепенно мы, ну происходит постепенный процесс высвобождения, от татаро-монгол от это происходило чуть не два века да с лишним, mm -hmm. ну, да. то есть ну по крайней мере последний там, там век, где 300, э, лет, это да. прямо вот здесь, постепенно переставали постепенно. платить, постепенно выходили в конце все про возгласение независимости, да. у нас трехсот лет нет, я планирую еще лет 40 пожить, но вряд ли сильно больше. Mm -hmm. Соответственно нам нужно выйти там за 5-10 лет желательно. Но это действительно постепенный процесс, То есть, как, а почему вы здесь это сделали? Кто вам посоветовал? А при чем тут Россия, да? А почему это? Почему вас нет в Крыму? Mm -hmm. Я yes. только что беседовал с одним очень хорошим экспертом Андреем Масаловичем, это кибердед. Mm -hmm. а, ну ладно, про спойлерю, что скоро будет на канале. Да. Yeah. И у нас, его не было. И он сказал, что Сбер входит в Крым вот так. Mm -hmm. а, ну не прямо, вот там, там есть некоторые механизмы, то есть это, это вот так для знающего, понимающего человека. Mm -hmm. а, то есть есть некоторые последствия действия, после которых проблемы уже нет. Mm -hmm. Но появляется проблема значит, того, что озверевшие хозяева, как они считают, начинают там, выполнять какие-то страшные действия, которых в генном без, безумно боится. Но вопрос в следующем, почему мы, россияне, должны этих действий бояться? Да, Герман Греф пусть боится, пусть он сам разбирается со своими хозяевами. Мы это тут при чем, да? То есть постепенный вопрос, вот где, где вдруг сказано, что это наши деньги идут вот туда, вот на этот э, ЕСА. Ну, где это написано? Вот мы постепенно должны высвободить себя э, из-под этой вот э, аккуратной опеки. и. Значит, на самом сборов. деле меня смущает, что люди, которые занимаются банкингом, они внезапно полезли в образование с ну, какой-то стати. Да, это да, и а, и во-вторых, там много тех технократических идей, которые не имеют под собой никакого обоснования. Насчет этого Ларри Кьюбан еще заявлял, это такой американский педагог, который в Стэнфорде уже профессор Эмеритус, и он... Вел там историю и социальные науки и побочно с этим с 80-х годов наблюдал за тем, как развиваются технологии и как они заходят в школы. То есть в 81 О, году э, как, раз -таки, все, да? Да, как раз таки появились компьютеры Apple II в американских школах и э, он начал смотреть, написал книжку, которая называлась How Teachers Taught Constancy and Change in American Classrooms с 1890 по 1980 был взят, пласт и он просто проанализировал повторяющиеся попытки про про реформаторов прогрессивистов как э э большая часть которых провалились э в течение века Изменить э, практики в, в, в классной комнате, да, в городских и сельских школах. Вот. И когда появились вот новые технологии, он задался вопросом, не является ли это новой попыткой э, тех же полисимейкеров, идеологов, прогрессивизма Джона Дьюи и так далее э, затащить те же самые идеи. Оказывается, что да. То, то есть идея сместить учителя с центральной позиции, она также проталкивалась вот под волной конструктивизма и так далее. Если да. мы посмотрим на идею того же кстати говоря, с Эймурапай пейпер -то, да, то там, по сути говоря, за счет быстрой обратной связи, ребенок взаимодействует с языком программирования, управляет черепашкой на экране и какие-то концепции может без педагога воспринимать но, это очень узкая область, и это только для одного предмета, и то одна десятая часть его от силы вот. а влияние какое-то прослеживалось как влияло вот появление первых вот этих технологий на результаты обучения радость, восторг, резкое повышение эффективности уроков или это мало чего меняло? Это мало чего меняло и имеет некоторые негативные последствия. вот Он в небольшой статье на две странички, которую я сюда предусмотрительно принес, говорит, что есть три причины, почему он сохраняет скептицизм. Ну что, во-первых, производители последних электронных технологий, они hype them to solve problems, то есть они развернули хайп вокруг этого, да, и хайп слишком много обещает, но ничего не дает. То есть это, как правило, приводит к фрустрации и порождает цинизм. Это первое. А второе, то, что новые технологии часто экспериментальные. И опробируются они на детях, которые так или иначе в школу придут. И, соответственно, комбинировать вот этот хайп и экспериментирование – это токсичная вещь. Это второе. И третье – это то, что огромные деньги, которые вкладываются в это все, могли бы пойти на другие, более благие цели. Например, у нас учителя получают гроши. Да. А сколько цифровизаторы получают за цифровую образовательную систему? Да. А, да. Меня, мне написали, что это 73 миллиарда рублей. 73 mm -hmm. миллиарда 500 миллионов. Это... Я быстро поделил на... Э, допустим, она год будет внедряться. На год, на, на, поделил на 12, да, и на, ну, допустим, миллион у нас mm -hmm. э, учителей. У нас добавочка по 6 тысяч рублей в месяц, каждый месяц, каждому mm -hmm. учителю России. Mm -hmm. Кто подписал эту сумму? в обход учителю выдать непонятно кому, непонятно на что. Mm -hmm. Кто, кто? Я, кстати, был на э, одном. Э, в Севастополе, я был на одном форуме, на котором э, вслед за мной выступала девушка, значит, цифровизатор, очень такая, э, такая яркая, такая веселая. Mm -hmm. Вот Алексей Владимирович говорит, что нас вообще нужно всех сократить, но я не соглашусь. И знаете почему? Дальше, к сожалению, мне пришлось убежать э, на этот самый на самолет, бежать, но я услышал последние слова. Поднимите руку, кто сегодня пользовался смартфоном. Все поднимают руку. Дальше я не слышал ответ, но дело в том, что я слышал этот ответ в других местах неоднократно. Цифровизаторы говорят следующее. Вы каждый день пользуетесь смартфонами, поэтому мы нужны, чтобы… потому что мы тоже об этом же. Мы вот, Они видите, считают, как есть, раз, подмена… Это под, подмена? Под, под, я, подмена? Я… вот скажите, вы дышали сегодня? Дышал. А ты дышал? Да. Егор тоже дышал сегодня. А почему у нас нет министерства дыхания? Нужно выделить 70 миллиардов рублей на исследование процессов дыхания да. и оптимизацию процесса дыхания в стране, в России, да? А потом применить эти великие практики к миру. Почему у нас еще нет этого министерства? Потом Любжин отлично, Любжин отлично сказал, говорит, курьеров э, требуется 35 тысяч, нужно открыть э, 35 э, университетов э, подготовки курьеров угу. сегодня. Э, тоже выделить Интересная деньги на Интересная да? мысль. Понимаете, да, Александр Владимирович, да, Понимаете? Да. И, на самом деле... и, и так далее. Ну, на самом деле мы смеемся над курьерами и над дыханием, но они делают то же самое. Да. Вот, это самом... то же самое, это на просто деле... распил средств, и вопрос очень серьезный. Вот сейчас начались аресты в Сбербанке, или там ну, вот разбирать в Сбербанке. Да. Эм, я думаю, что на этом не надо останавливаться. Надо исследовать из цифровизаторов их деятельность. Кто подписывал эти суммы, кто подписывал эти вот программы цифровизации, по какой причине, что за обоснование было к необходимости ставить экраны в каждую школу, при том, что нет учителей. Кто подписал эти приказы? Я прошу людей... Более сильных, чем я, авторитетных да? Обратите на это внимание На самом деле, даже не смартфоны У них основная идея была Одна из основных идей была в том, что Если у ребенка есть доступ в интернет То зачем нужно учитель, если можно все найти в гугле да, то есть, на этом, в принципе, у Олега Артамонова была, была неплохая мини-статья на эту тему, где он высказывал свое возмущение подобной позиции. И он написал, что с этого момента можно человеком не спорить, потому что он показал свою профнепригодность. Потому что информация это не есть набор фактов. Да, да, правильно. С а с, этого с помощью интернета говорить, да. можно найти только набор фактов. А информация — это и есть набор фактов плюс навыки интерпретации этих фактов, которые дает школа, а затем вуз. Когда это даже ре, навыки отбора. Когда ребенку рассказывают Парнил, в школе теорему Пифагора, то ему дают нечто большее на самом деле, чем знание банальной формулы а квадрат равно в квадрат плюс с квадрат. Ему дают сначала понятие о фигурах, о треугольниках, о прямоугольных треугольниках. Если ему этого не дали, то он может хоть обуглиться. В лучшем случае, наверное, готовый ответ на стек оверфлоу каком-нибудь, или в каком-нибудь профильном форуме Stack Exchange, где будет уже готовый вариант решенный, и стороны будут одни и те же. Вот тогда да, но это совпадение. То есть ребенок не сможет обобщить. И как бы такие вот вещи... Основная претензия к людям, которые высказывают подобного рода идеи, то, что почему-то они лезут в образование вместо того, чтобы красить э, э, оградки Ну, курьеры, курьеры, отличная профессия, ну, тоже да. мы уже обсудили Ну, в общем, да, тут вопрос, вообще как бы вопрос то есть, с ног на голову, все, то есть какой-то этот Даня Милохин выступает на серьезном экономическом форуме Греф занимается образованием, у нас что вообще происходит? мы нормальные или нет, <свят> ребят, мы нормальные вообще сейчас. Ну педагогика всегда педагогика она всегда страдала от дилетантизма определенного, да, то есть Кстати, экономика идей, тоже от этого страдает. Огромное количество идей э, типа таксономии Бума, там теории Ганье, э, там Евгения Патрика, Выготского, Соответственно там, Роджерса да, и так далее Некоторых идей Джона Дьюи Про прагматический подход да. тут Многие эти идеи они Просто не выдерживают много критики Потому что они не основаны ни на чем Они выдуманы из головы Ну да и просто так исторически сложилось, что у них огромное количество поклонников, которые до сих пор их поддерживают их там, там в, новых, внедряют, да. в новых оболочках Нет, пусть они их внедряют в частных школах своих, открывают, а это, это, это как бы не наше дело Но вот тут это отвлекает, э, то есть в, в массовой школе это все не должно проникать и влиять на принятие решений вот что важно, что мы должны отстаивать. Но если вот есть полиси-мейкеры, которые поддерживают Да, ну идеи, конечно, но... конечно, они будут влиять, да. Но вот, да. так сказать, одна из, одна из целей это снижение влияния этих полиси а как философы пусть остаются. Я говорю, три стадии. Болтовня бессмысленная, дилетантская, ненаказуемая у нас. Ну на самом деле ненаказуемая, да. да? Значит, она просто не должна допускаться к рассмотрению серьезному. Следующий ну, этап, ну, это уже принятие решений кто принял решение экранов школы, да? кто принял решение о цифровой образовательной системе за такие угу. огромные деньги, кто принимает эти решения, кто дает деньги на конференции, на которых идет болтовня, да? кто выписывает. Вот вопросы, которые уже ну, следуют за ними, это как минимум административные нарушения. Угу. То есть это что-то, что надо пресекать немедленно. Ну а третье это прямое воровство. Если кто-то из антигероев а, занимался хищениями и воровством, то это прям подарок для нас, потому что тогда его можно посадить не за то, что он разрушил образование, а за то, что он своровал. Да. Вот, так вот интересно, неужели никто из них... Как мафиозе неужели... за него плату налогов. Да, да, типа да. Ну, Мне очень странно было бы подумать, что никто из названных нами фамилий, вот называемых непрерывно, никогда не участвовал в прямых распилах, ну как в прямом воровстве. Тоже, опять же, я бы рассмотрел на месте органов, я бы рассмотрел деятельность этих людей, в первую очередь на предмет прямого воровства, потому что если так, то угу. нам очень повезло, это ура. Тогда угу. они скорее всего уже же смотрятся за границу, будут просить там убежища, ну и все с концами. А если нет, если был честный абсолютно, да, люди среди них, ну значит надо их э, рассматривать, их уже действия вот такие, которые административные нарушения. Но в любом случае это все должно получить оценку, угу. пусть постфактум, через много лет, но точную оценку профессионалов педагогического сообщества. Вот. А можно я вставлю несколько слов по поводу того, как практически ä, обосновывается и осуществляется снижение уровня образования ä, под благими призывами to, того, что вот ну, ком ja компьютеры решит все проблемы. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, я нашел oh! Я отслеживал, так сказать, цифровой след в интернете Алексея. Львовича О -о -о. Семенова, тогда он был директором, ну как-то это так называлось, Института усовершенствования учителей в Москве, это 2000 год, это давно. Вот Он участвовал в конференции, э -э, с, которую проводил э -э, Институт открытого общества фонд Сороса, это 2000 год, и вот он сначала рассказывал про то, как геометрия там 2000 лет развивалась и так далее, известные вещи повторять не буду, а дальше он переходит, берет быка за рога. Говорит, а почему, собственно, геометрия должна вот изучать все? Почему про углы все, про отрезки все, почему так много теорем даем? И дальше говорит: если мы если считаем. Я не, не прав, слишком много выдумал теорем. Смотрите, если мы считаем, что наша цель прагматическая, формулы площади круга, объема конуса, очень хорошо, откроем экспериментально, проверим, имея компьютерный инструмент уровня живой геометрии, вы видим дедуктивно эти формулы. Сейчас вы поймете, что это на самом деле невозможно, при том, что он предлагает. Но если мы перегружаем школьников заучиванием большого количества теорем, то мы не достигаем цели. И дальше он излагает цели. Какие Цель. цели? От третьей до четверти понятий в геометрии нужно исключить. А. Это, это принимается. Да? Ну, конечно, потому что надо сводить ребенка для того, чтобы он общался. Общение дороже. вот. Коммуникация у них mm -hmm. один из навыков коммуникации, поэтому ребенок должен общаться. Дальше. Что там он еще предлагал? Одну десятую теорему убрать. Одну десятую? Извините, не, не, не одну десятую теорему убрать, а оставить одну десятую теорему, оставить одну десятую задачу. И вот тут наступает, о счастье, наконец-таки у ребенка появилась возможность проявить себя в чем? В доказывании, то есть вся база на полу, ничего в голове, да, да, да, и да. на этом он будет рассуждать, учиться, учиться излагать свою собственную точку зрения. Учит, грош, учиться. Грош, цена, да, грош цена вообще такому обучению, да. но тем не менее. И вот я тут в одной заметочке возражал, таким вот образом говорю, стоп, у меня возражение, Алексей Львович. Он предложил сильно сократить объем изучаемого материала. А я себе представляю курс геометрии, как вот такое красивое панно, сложенное, ну как у нас на известной станции, да, из красивых стеклышек, вот, которые вот сами, сами по себе отдельные стеклышки, вот оно красненькое, вот тут вот, вот, зелененькое, отойдешь подальше, такая красота, такая линия, так, такие, такие да, мотивы, да, да, да. такая история да, да, там, да? так вот, А что он предлагает? А вот одну десятую оставить от этих стеклышек, сложить в кучку. И сказать, вот теперь с этого момента начинается счастье, потому что ученик берет эти стеклышки, ничего не понимает, у него ничего не получается, и он сам открывает, начинает строить вот это панно. А кто сказал, что он сумеет построить то, что 2000 лет лучшие умы человечества строили? Это просто дикая фантазия, это не то, чтобы не наука, это даже и не гипотеза. То, спорить то бесполезно. Но вот человек так вот на таком вот уровне. А для чего он строил все эти рассуждения? А он говорит: а вот тут мы в школу и даем компьютер, и ученик, припертый к стенке тем, что у него вот кучка стеклышек, где, а где брать? Лезть надо в, в интернет. И, кстати, это он академик большой академии да, и российская академия, дважды, дважды академия. Да. Да. Это все замечательно, а. но тут я еще слова другого академика сейчас приведу. У -у -у. Вы частично коснулись этого вопроса, а я сейчас его процитирую. Это Виктор Болотов, академик. У -у -у. Он вот чего сказал в интервью Во, у да, вот, вот, вот, вот, вот. Он сказал такую Отлично. фразу: тупая да. память больше не нужна всегда можно погуглить mm -hmm. и он говорит я знаю как минимум пять списков навыков наиболее известный в россии список который иногда называют списком грефа поклон нашему банкиру mm -hmm. в него входит кооперация коммуникация критическое мышление и, и креативное мышление 4к. Отличная теория, здорово. Все из каждого утюга, высшее, Российская академия народного хозяйства и государственные службы, специалисты оттуда теперь говорят, что информация устаревает. Вот вы напечатали учебник, все, визите в макулатуру, он уже устарел. А где свежая информация? Открывайте интернет. Ну, то есть вот аргументы такого вот дикого обмана применяются. Да, при, причем но... думаю, большинство на это ведется, на самом деле. И, и, а они считают, что критическому <клыш> мышлению можно обучить. Что самое опасное. Ты же видел да, статью, которую я скидывал тебе про, про технологии обучения клиническим. Да, да, да, да. -да. Видел, а видео вот, видео. Теперь, а да. вот теперь я скажу, откуда, откуда ноги на, рождаются. Мне продукт, было да? интересно, научный откуда продукт. что берется. И я про эти 4К стал гуглить. По совету Виктора Була стал гуглить. И, и, и что, что да? я нагуглил? Вот у меня тут картинка, если что, можно будет ее в цвете потом показать в нашем... Э -э так. Картинка, на которой изображены... Ну, латинос, Девушки, да, негры, да, есть бледнолицы, да. и что тут написано? Тут написано, вот как обучать, это методичка, как обучать вот этим 4К навыкам, Вместо знаний. Вот оглавление этой, этой методички. Вот эти 4К, в оглавлении 1, 2, 3, 4. никакая не российская, это все. Да, это просто Да, из... с... да конечно. Сотрана, да. Сотрана. Герман Греф мог не знать, он просто от кого-то это услышал. Ну, я это неустанно цитирую уже ну, несколько лет, и в результате вы знаете, что произошло. Наука Германа Грефа сменилась, у него теперь не 4К, у него 3 теперь навыка. Ага. И среди них есть такой навык эмоциональный интеллект. О, это вот прям личное его изобретение, да? Нет, нет, у нас есть психолог, где-то у меня фамилия тут записана, но я так на память не вспомню, в 17 году в Сколково получен ну, какой-то там диплом или ну какая-то вот такая грамота красивая, что... Это вот новая идея, это надо развивать. Монсики. Академия монсиков существует. Вот такие персонажи бесполые, уродливые, которые должны как бы вот вовлечь детей в изучение чего-то. Вот, вот, вот мотивация через монсиков. Угу. Это подмена всего на свете. Вот ребенок должен себя ассоциировать ребенок с этими уродцами. Да, вот это вот весь цветущий сад разных детей, да. которых учили индивидуальные хорошие учителя каждый по своим по, ну, по своей так сказать методики ну грубо говоря выработанные за годы да mm -hmm. вот это вот общество яркое цветастое разное интеллектуальное думающее заменяется на монсиков которых учат тьюторы а теперь вот, вот, да, наша, да, вот да да да вот, да а теперь вот, смотрите какая маленькая деталь грустная деталь людям. в семнадцатом же году издательство просвещения где мы издаем свои учебники с... А ООО Монсике, кажется, так это называется, так и называется ООО Монсике, э, ну, кажется, я не ошибаюсь. Подписали договор о совместном сотрудничестве и так далее. И они имеют в виду, что они что-то там такое будут производить. Более того, Герману Грефу, естественно, эта идея понравилась. Он сфотографировался чуть ли не в интерьерах нового здания издательства, где он стоит с большими такими плюшевыми куклами, этими огромными Монсиками, и всем своим видом показывает, как ему нравятся вот эти монтики. Вот эта вот идея оболванивания создания поколения управляемых баранов. Да. Вот это да, то, что ну, страшнее понятно, что... любых 50 а сейчас... миллионов, которые всегда можно найти в казне, восстановить, востребовать с кого-то там э, и так далее. Это не такая э, катастрофическая сумма, не такие катастрофические потери. Катастрофическая потеря – это потеря самого образования полностью. Содержание образования. И содержание образования, и практик образования, и носители образования. Да, и Ведь носители, сейчас носители, смотрите, кто приходит. Понятно, да. Мне коллега молодой молодой, который ну, иногда просит что-то такое решить, мы с ним обсуждаем, э, как это лучше преподнести детям. Он говорит, Александр Владимирович, а он молодой, ему лет 35. А он молодой, говорит, вот у меня молодой коллега, учитель говорит, вот не решает он эту задачу, а как ты, говорит, отбираешь задачи на урок, так очень просто. Я, говорит, включаю решебник, есть задача в решебнике? Есть. я оттуда, говорит, беру э, решение, и я, значит, смотрю, потом совпадает с решебником, да, мы решили, хорошо. Вы понимаете, а это чистый американизм, американский подход. Там же считалось, когда туда нахлынули золотоискатели, но явно среди, среди них было мало по, по, профессионально подготовленных педагогов. И они в режиме, так сказать, поочередно во да, дежурство. Да. Вы сегодня идете мыть золото, ладно, сегодня я посижу с детьми, чего им давать вот это, да, а как проверить, вот сюда посмотреть, ну ладно. Там вообще до сих пор сохранилась традиция, что учителя, вы знаете, какой бунт был? Академик Арнольд об этом писал. Штат я сейчас не могу наврать, не буду говорить. Вообще он жестко писал да, про да, да. американское образование. Да, он да, он, писал, говорил, он писал такую вещь. Да. Можно ли с учителя требовать, чтобы он без калькулятора компьютера умел разделить 111 на 3? Вот это вообще, как <свят> вообще? Это, это, это реальное требование или нет? Понимаете? То есть вот доходит до... А там один из руководителей, который отвечал за образование, он говорил, ничего нельзя подавать в школе, чего я не понимаю. Да, я видел, я видел это интервью четырех Арнольда, великое вообще. Да, да, да. у него великое такие интервью. потрясающие. Да, он, он... Его надо просто вот что называется гуглить. Да, да, нам, да гугл да, нам, в да, помощь. И говорит и читает. Приня принято считать, что из Америки мы, ну как бы раз мы что-то оттуда берем, значит это что-то ну хорошо работающее, да? И вот нет больше ошибки, чем идея, что мы берем хорошо работающее образование. Вот да, я его да. его пример приведу. Где-то на рубеже веков. Он э, встретился здесь, на нашей территории, с представителями компании Боинг. И они обеспокоенно спрашивают э, Арнольда Владимира Игоревича: mm -hmm. а что это вы, мы прочитали у вас в газетах? Берут э, крен в сторону американского образования. Что что, да. Мы говорим специалистов, где получаем? Мы, почему наши Почему наши самолеты летают? Мы, говорит, специалистов берем в России, в Китае, в, в Индии, там, ну и немножко из Пакистана, из разных таких вот стран, выкачиваем мозги. Ну а как они это делают? Они создают невыносимые условия в России для применения мозгов, закрывают институты да, применения да, да. и так далее. И ну, если вы это сделаете, ну просто мы через некоторое время развалимся, мы не сможем не только производить новые модели, мы не сможем даже ремонтировать старые. Да, вот это, это я, американцы. это это пересказ, да, это, это пересказ но, вот разговоров, которые были. Короче, они уже взяли на этот курс, потому что им уже совершенно пофигу будут ли летать Боинги на самом деле. То есть вот этим большим корпорациям им им это совершенно наплевать. Uh -huh. Это уже как бы, это со старыми американцами типа Трампа можно было о чем-то договариваться, а с этими вообще не о чем говорить. Их, их надо только под прицел держать, все дела. Да. Так, ну что, значит, что у меня осталось? А, но у меня осталось еще значит, заметить, что вот а, заметить еще одну а, вот про 2030 стратегию, про вот рейтинги, да? То есть мы постоянно ставим какие-то цели, которые потом съедают кучу денег, угу. оказываются невыполненными, и более того, цели, они, не, они изначально были невыполняемы по внутренним причинам, не только из-за того, что, так сказать, мы не справились, Uh -huh. А еще в силу того, что, э, я про рейтинги, короче, говорю, вот был, да. топ 100. Mm -hmm. э, Вова Зубков на канале Гарвард Оксфорд, который он ведет, ну, так сказать, канал, э, э, понятно, кто сейчас заглянет, увидит, там, как поступить туда, как поступить туда, то есть, к, со к сожалению, канал тоже способствует утеканию людей из-за рубежа, mm -hmm. но канал честный, и Вова сам честный, я сам с ним дружу, он, значит... Э, довольно колкий, там у него было шикарное интервью с Гуриевым, когда он там его вранье сопровождал э, опровержением тут же э, тут же прям в, в онлайн режиме, он в то же видео устраивал значит соответственно истинное положение вещей. И он про эти рейтинги совершенно четко писал, да вот этот вот 150 вуз МФТИ да, вдруг выигрывает все поголовно олимпиады студенческие в мире да, или там половину, да вот этот вот вуз, который вообще не виден там в первых двух сах, почему-то тоже выигрывает, то есть, а в чем суть рейтинга, что именно он замеряет. Ну и вот он как бы вскрыл вот весь этот обман, и вот непонятно следующее, кто и зачем поставил в России эту задачу, кто этот человек, почему он ее поставил, я бы хотел его допросить и поизучать этот ответ, ну, потому что это, ну, как бы это либо вредительство, либо это безумие чисто сердечное. Я считаю, что это люди, приближенные к власти, довольно таки близко. И это люди, которые придерживаются определенных технократических взглядов. Мы не будем сейчас говорить. Понятно, понравился. то есть на самом деле это безумие все-таки. Ну, а ну, я... ну или может одну, они считали, одну, одну, что одну ну, будет какая-то движуха несколько лет, но ну, добьемся, не добьемся. Я, да? думаю, я думаю, что здесь, вот, это, <coughs> это же связано еще вот с этими грантами, с распределением да. грантов, Опять. дадут, да, дадут понятно, деньги ученым да. дадут на работу тем, или нет. Этим. И что они сделали? Частные английские компании определяют, Актуальная тема, не актуальна тема, получат, то есть они опубликуют или не да, опубликуют понятно, в определенном журнале, а это значит, не опубликовали вас в этом журнале, у вас закрылось финансирование, и что делают наши бедные желающие? а Дальше работать ученые. Они вынуждены, извините, ну, последние свои разработочки выкладывать, да еще и в переводе на английский язык, чтобы удобно было читать да. соответствующим спецслужбам. Им не надо Джеймса Бонда сюда посылать, понимаете, чтобы разведывать mm -hmm. наши всякие фокусы. А, а особенно тяжелогуманитариям, гумуни... а тяжело которым, да, да. да, да там-то... Подать статьи да еще в таком количестве довольно-таки тяжело. Потому что тут вообще разные планеты, на самом деле. Да. Идеологии, так сказать, и нравственные позиции. Обществ ну, настолько кардинально отличаются, что они нас да. не понимают. Так же, как мы не понимаем. откуда куда это вы, ребята, собрались там у себя на Западе? И куда вы идете? И, и... Ну да. да. Ну хорошо. Допустим, это была неправильно поставленная цель. Сейчас, кажется, уже это даже поняли. Угу. Но следующая цель какая? 2030. Да? Да. Значит, смотрим на это. Прекрасно, наш вуз, значит, Адыгейский госуниверситет, где я работаю, получил все нормально, да, там одобрение, все очень рады, и это очень хорошо. Но вопрос следующий. Почему педвузы, которые являются образующим местом, где воспитываются педагоги, обязаны играть в эти игры? Я понимаю, что если вузов слишком много, и государству, например, нужно 50 из 500, можно запустить игру того или иного вида, но педвузы нужны, ребята, все поголовно. Почему? Как это вышло, еще им ничего не дали? Как это вышло? Я спрашиваю лично Фалькова. Почему так получилось? Это он запускал, он это делал. Вы против учителей, вообще, да? Категорически против учителей. Почему ни один педвуз не получил вне конкурса огромное финансирование и, соответственно, внимание, там пере, пере э Почему? Вот это все комплексная проблема, да? Во-первых, педвуз должен получить э, финансирование, там должна быть стипендия, во-вторых, mm -hmm. учительская профессия должна в дальнейшем быть привлекательной, должно быть, как мы говорим, 5 мрот, минимум. Mm -hmm. В-третьих, соответственно, Рособрнадзору придется совсем подвинуться, или лучше распуститься. И вот тогда мы начнем заниматься делом, а не играть. Давайте мы перестанем играть в эти игры, давайте кто-нибудь другой будет играть. Да, из 500 вузов 50... Там могут быть выбраны так, если из этих 500 вузов, в принципе, не очень, ну, если они не очень важны, вот каждый из них по отдельности, тогда, да, можно запустить эти игры. Но педвузы должны идти отдельной строкой. И вообще, кроме педвузов, я думаю, что еще много, вообще в целом идея, что все виды вузов, ну, это, кстати, уже озвучено, да, что там есть семь направлений. И к ним нужно по-разному относиться. Это кажется, начинают понимать. Да. Кажется, как это пчелы что-то подозревают, сказал виннипух Пух. Да. Ну, ну, но то это... вообще-то подчинялись министерству ну, э, нашему просвещению. просвещению да, да. И ну, то тоже как бы. Во -во... Но их растворили в других. Э, и все, да, Половину и все. Закрыли, да, растворили. Как бы... А теперь все. картинка, смотрите, какая получается. <къех> Я вот ну волюю случая там три года очень настойчиво 50 территорий объехал, облетел, так сказать, выступал. Да перед учителями, и в, в, в очень многих местах меня предста представитель института усовершенствования учителей, но они сейчас по-другому там называются, mm -hmm. естественно, вот, встречает, а вы кто по профессии? И я говорю, по профессии учитель химии. А у вас есть учитель-методист математики? Нет, методиста математики нет. Я говорю, простите, а как вы вообще работаете и проводите вот все, и в том числе переобучение уч учителей, повышение квалификации? А мы, говорит, привлекаем опытных учителей. То есть настолько размыли и убили кадровый потенциал да, воспитателей да, да, и да. Перев... Под, подготовщиков учителей, почему это сделали? А это сделали именно потому, что они за, за, заранее знают свою цель, что у них учитель вычер... правильно, вычеркнутая правильно. профессия, всюду, всюду, но пока не признаются. Всю, всюду указывать им на их цель. Да. указывать, доказывать, приводить их в угол, И откуда еще, им да. удастся уйти. И а ведь раньше были методисты еще в советское время, если, оправили, да, если я ничего не путаю, были. которые, да. соответственно, при котором присылались результаты контрольных работ, они их анализировали, выявляли типовые ошибки, писали методические письма в школы. Выясняли, есть... с кем работать из учителей, как именно им можно помочь. А теперь знаете, кто помогает им? М -м? Очень просто. Сам министр просвещения или сам наш глава Рособорнадзора, они доклад что они повысили там как-то квалификацию учителей, проведя вот эти вот э, ВПР. А теперь про цели. Про цели реформы я несколько слов скажу. Ведь были объявлены цели реформы какие? Они наверняка были благие. Я не буду перечислять и что нам обещали. Но что все будет расти? Да, в России и России невозможно обещать, что мы не будем никого учить. Нет, это не Америка. Это да. Но говорили, что все делается для того, чтобы стало лучше. Вопрос. Назовите мне хоть одну позицию, по которой стало лучше. Нигде лучше не стало, особенно вузовские преподаватели ну, буквально воют от уровня подготовки, от да, того, какой это они, я в кавычки возьму материал, получают, из которого они должны отливать пули. Да. У них не получится отливать пули, понимаете? Потому что им надо переобучать их курс 2 тратить. Но человек, Но систематически школу, да. не работавший 10-11 лет, он уже не научится работать никак. А теперь у, у меня вопрос. Скажите, если мы не достигли тех целей, которые официально были объявлены, кто-нибудь был наказан? Нет? Наоборот. Кузьминов был награжден орденом. И не однажды. И Владимир Владимирович сам ему вручал Но эти кажется, ордены. он все-таки ушел. Ну, это, это да, это так. И кажется, он ушел совсем. Да. Но это, это почему? Потому что у них двойная бухгалтерия. Они объявляют одни благие цели, а другие цели у них, да, настоящие. У них настоящие. И ордена вот, им дают вот, за достижение вот. настоящих это целей. Совершенно вот верно. Вот в чем трагедия. Да. Печально. Ну, в общем, здесь разговор, э, вот этот разговор наш. Да, надо понимать следующее: что пришло время огромных изменений, тектонических, и э, больше не будет так. Я уже говорил Михалкова, он, он, он, он меня процитировал. Я даже, он мне даже не звонил, но я все равно ему благодарен за то, что он упомянул. Даже не спрашивая, да, процитировал, я был очень рад. Еще раз повторяю, переопутал. кажется, это вам повредило. В политическом процессе да, меня полностью отцепили от Москвы. Но, как сказать, мы же знаем, что у нас горизонт планирования длинный, а у них горит земля под ногами. И то, что сейчас происходит в Зберии придет к каждому из тех экспертов, кто на самом деле хочет все разрушить. Я это сказал. Ну на самом деле здесь не только Сбербанк, это вообще в принципе тренд цифровизации, который и не только в России, надо сказать, потому что э, многие вещи пытались делать и в США, и в Европе, и ну, я, я неоднократно приводил пример Швеции, где вскрыли полностью образовательный скелет и э, распределили, соответственно, самоуправление на 290 муниципалитетов, где любой внешний провайдер может влиять на содержание курикулума школы, и, и это может быть организовано с комитетами собранных педагогов, Боже. ассоциациями родителей. Бомба не нужна, в, не нужна да. бомба, в, в итоге, соответственно, с 1994 что ли года по сегодняшний момент есть несколько статей с статистикой. Резко упали образовательные результаты у детей. Повысилась рейд непосещаемости школы. Повысилось не количество посещаемся. продаваемых, да, повысилась количество продавая лекарств от СДВГ и, и прочих ММД э э из функций. А и как бы и соответственно по, по статистике по, по, по результатам тестирования ПИСа они просели очень сильно в последнее время. Интересно, inquisit? <había> интересно что есть информация. Я вот к, к, к сегодняшнему разговору не готовился, но американская общественность в некоторых городах, в некоторых территориях резко бунтует против перевода э, образования, что называется, в цифру. Но это, конечно, связано и с ковидом тоже, но там начали переводить-то гораздо раньше. Потому да. что там идут Дисказы такие надо, жалобы, да. что дети ничего не понимают, и то, и другое, и пятое, и десятое. То есть до митингов дело доходит... На, что наши не знают про это все? Самое все основное, а самая основная проблема, что эти материалы, которые выходят на, соответственно, платформах независимых, они же никем не рецензируются. За, за ошибки в них никто не отвечает, по сути говоря. Да, в Мэш творится какой-то ад. Я не знаю, как сейчас, но я видел много примеров какой то просто, ну, полного, то есть это, это то, что, ну, вот, к сожалению, там, то, что Владимир Владимирович подписал, там, что только государственное, и что будет государственная конечно. Угу. То есть это не спасет, это не спасет. Но, тем не менее, разговор об этом начался, и, видимо, он, сказавший А, уже сказать Б, В, Г и так далее, я уже будет вынужден просто, потому что... В России спрос на массовое образование есть, и он в конце концов... Все равно но, но во многих странах да. есть, он растет? Можно я скажу еще причину. Причина разницы у нас на спрос вот на образование, и, например, в Соединенных Штатах, абсолютно разная. Там, это, Владимир Игорь Чернольд говорил, там, эконом, там очень умеют считать деньги. Они, они считают... А как отзовется вложение а, в капитал? Это вот столько да, ждать, чё, когда, капитал, да, да, когда да. это даст отдачу. Да нет, вот урежьте образование, выпускайте балланчиков. Гораздо дешевле купить готового специалиста, обученного в России. Там только нужно его обложить со всех сторон, чтобы он там не мог реализоваться. И он как миленький прискачет к нам в Америку. А когда окончатся специалисты, у них будет другая бухгалтерия. Это уже совсем другое дело. Вот как. А остальных за, за счет чего кормить? Так пока они обдирают весь мир, у них есть за счет чего кормить. Но кажется, мир начинает что-то не, подозревать. Нет, уже, На самом деле, закатит, когда говорят про американское закатит, образование, все. нужно понимать, что мир K-12, то есть 12-летняя американская школа, и мир университетов две абсолютно разные вещи, разнесенные. Потому что университетское образование там очень дорогое, а государственное образование американское, оно ужасное. Оно не насыщенное ничем. Я. Какое-то время назад слушал подкаст uh, This American Life, которая называлась 3 мили. И там сначала описывается эксперимент, как две учительницы из двух разных школ, из University Heights, uh, Heights это публичная школа американская, и Филдстон, uh, американская приватная школа, в которой, по-моему, 40 тысяч в год стоит обучение, да, uh, решили обменяться учениками. То есть классы поехали в разные школы, просто чтобы познакомиться с менталитетом детей. И там рассказывается история девочки Мелани, у которой приключилась истерика. Она приехала вот из бедной школы, в богатую школу, где дети ходят в форме, где чувствуется менталитет, и она поняла, какое оно ничтожество по сравнению с ними. Вот, и она провела да, там неделю понял. полноценно да, по Потом, соответственно, она приехала, и суть была в том, что девочка была очень умной на самом деле, одаренный, uh -huh. И э, она шла на стипендию от Middlebury, по-моему, Passage Scholarship это называется Вот, и она почти прошла, вот, а потом внезапно исчезла И подкаст был посвящен, почему? Они находят эту девочку в итоге Через 10 лет после того, как эта школа должна была закончена, да. забрала документы, оказалось, что она работает продавщицей все это время. Почему? Учителя говорили, что она прошла, но на самом деле нет, она не прошла. Она провалилась на самом последнем этапе, когда из 30 отобранных детей, которые проделали огромную работу, 15 отправили off the island. И она была в их числе. И, собственно говоря, основная вот проблема... Офдайланд okay. с острова, то есть... Э, ну, в смысле, э, что это означает, Ее э, э, э, не, не взяли, то есть... Э, просто так не взяли? Да, не взяли. Не исключили просто. Да, просто... болевым решением. Она вот, и, собственно, вот этот показывает разницу, она потом рассказывает, говорит, что вот мне мой учитель Пабло говорил, что мне нужно, что многие вокруг тебя говорят, что ты одаренный, тебе нужно быть этим, тебе нужно быть тем, тебе нужно сделать что-то, тебе нужно изменить мир, и это будь реалистом. То есть Пабло хотел, чтобы я поступила в Гарод. я говорила будь реалистом, я никогда не поступил в Гарод. В школе, в которой я учусь, даже каких-то курсов статистики нету, типа AP-классов против школы, как Филдстон. И ты выходишь через 4 года, ты готов в такой школе, как Гарвард. И этого никогда со мной не происходило, я не вижу ничего, чтобы изменило это. Вот, собственно говоря, вот этот разрыв, что есть люди, у которых есть деньги, которые учатся в приватных школах, Да, ну понятно, понятно. И да, все, да, они, да, фактически... люди, люди, которых лишили всего, да. э, но не ставят э, плохих оценок, да, родители не сообщают да. э, но, э, на, на, на самом плохих результатов. Хорошая массовая школа – это отличный инструмент. Частичного выравнивания... Источников. А можно я еще и да. вы, про, закончу свою мысль? А в отличие от Америки, Россия да. имеет другие совершенно и источники, и другие ресурсы. Мы нигде не покупаем специалистов, не имеем таких э, не традиций, не да. базы. Поэтому наш инструмент для выживания другой. Мы должны каждого своего ребенка развивать на максимум его способности к тому, к чему он способен. Вот что дал Господь Бог, да, да? То, к чему то. он склонен, вот это развивать. При этом, конечно, не терять ни общую культуру. Ты хочешь стихи писать на здоровье, здорово, будем с тобой заниматься. Но ты и про географию знай, и ты про языки знай, и ты про математику знай, как там повысить на 20% или понизить на 20% что-то. Кстати, да, вчера Света которая сейчас в четвертый класс перешла, она вашу задачу нашла в этой книжечке, да, ага. Вашей, которую ага. мне подарили. То, что, значит, до 20% больше пятерок, чем троек. на сколько процентов меньше троек, чем пятерок. она очень зависла. На ней мы вместе разбирали. Вот. И я она как-то грустила, что не получается понять сразу. Я ее утешил, что там 90% населения Земли, эта задача не будет решена. Я вам приведу пример. для вашей дочки. Я приведу такой пример. Опять же, в самолете читаю газету. Экономический обозреватель комсомольской правды пишет. Вот у меня рубль Пушкина такого-то года, юбилейный, 1999 года, я его, говорит, за рубль получил на сдачу, он стоил рубль. Смотрю в каталоге, ба, он стоит сегодня 600 рублей. Айда Пушкин, говорит он, ну, цитаты мы продолжаем, подорожал, говорит, на 600 процентов, говорит экономический обозреватель. А там 59 тысяч с хвостом процентов, а он, говорит, подорожал на 600 процентов. Вот, про, вот где провал. Когда люди решают, что они да. пишут стихи, что они экономисты, обозреватели или еще кто-то, они отпихивают от себя истории и да, так далее. Это, вот это, это вот нет, есть... Это вот никакой никакой наш, массовое образование. Наша традиция Конечно, массового образования по всем предметам, и все. черчение нужно, и география нужна, и физика нужно давать, физику нужно. А у нас что стараются слить в один предмет? Ну, алгебру с геометрией же уже слили в 10-11. Это отдельный разговор. Сейчас подбираются к тому, чтобы и на низком уровне 7.9 тоже слить в один предмет. Вот против этого надо тоже сильно выступать. И может быть даже отдельный разговор. Это, да, это что мы это, продолжим. Это беседы, да, разговор. у нас еще много чего там про, про ЕГЭ мы не обсудили. Это в другой раз обсудим. Да. Такая сейчас. На сегодняшний день это многосторонняя тема. Вот. Ну в общем я думаю, что да, сегодня мы на этом завершим. Да. Александр Владимирович, дорогой, спасибо огромное. Ну все, к нам я, пришли. Мне спасибо. Было у вас, мне было у вас очень тепло <с и интересно. Спасибо. Маткульт, привет. Пока. Россия будет образованной. Счастливо.